Когда выбирают седан премиальной марки, то обычно в первую очередь смотрят на немецкую тройку Audi, BMW, Mercedes, также на пару. Японских премиальных брендов. В этом же сегменте есть чудаковатые итальянцы, французы, а также скучные шведы. И только после того, как потенциальный покупатель осмотрел все эти машины, они обращают внимание на англичан. Сегодня мы не будем рассказывать про Бентли или Rolls-Royce. Сегодня мы распробуем Jaguar. В комментариях вы часто спрашиваете, на чем же ездит Лысый. Лысый ездит на нем. Давайте последний раз вспомним шутку, почему владельцы Jaguar и Range-Rover не здороваются в обед. Да-да, потому что они утром виделись на сервисе. Но на самом деле создатель Ягуара XF очень хорошо постарались. Это седан классической заднеприводной компоновки, который был создан на базе своего предшественника сырого, как английская погода, Jaguar S-Type. Действительно, запчастей от Ford в нем не так много. Но подвеска практически вся заимствована у пучеглазого S-Type. Кстати, Jaguar XF не является эксклюзивом на разборках. Например, на складе компании «АвтоСтронг» примерно 450 деталей и агрегатов для этого автомобиля. Так что если что-то сломалось или разбилось, милости просим. А наш разбор мы начнем с двигателей. Я уверен, что многие из вас Примерно представляет, что под капотами этих автомобилей. Итак, поехали. Если вы хотите Егуар XF с экономичным двигателем и на механике, то не по адресу. С момента старта продаж в 2008 году эти автомобили были доступны только с V6 и V8 и 6-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Четырехцилиндровые двигатели стали доступны после рестайлинга. Самый популярный двигатель – это трехлитровый бензиновый V6. Это надежный проверенный старый мотор с двумя цепями в приводе ГРМ, с фазовращателями на каждом из четырех распредвалов и без гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Из недостатков высокий расход топлива и лопается патрубок-разветвитель системы охлаждения. Цена патрубка 130 – $130. долларов. От него буквально отваливаются многочисленные боковые штуцеры. Говорят, чтобы продлить жизнь этому патрубку, нужно менять крышку расширительного бачка раз в год. Там залипает клапан, когда клапан залипает, возрастает давление в системе охлаждения, и тогда может лопнуть расширительный бачок, и и без того слабый радиатор охлаждения двигателя. Цена – 11 долларов. А если этот двигатель начал жаловаться на бедную смесь, то подсосы воздуха надо искать в прокладках впускного коллектора и в уплотнителях форсунок. Егор XF совсем недолго, буквально один год выпускался с двигателем 4.2 V8. Есть атмосферная и компрессорная версия. Этот двигатель очень схож с 3-литровым бензиновым V6. и Проблемы у них одинаковые. То есть по части системы охлаждения, проблемы с подсосом воздуха и с высоким расходом топлива. Компрессорный 3-литровый V6 является младшим родственником 5-литрового V8. У этих двигателей практически одинаковое навесное оборудование и одинаковые блоки. Знаете, что сделали англичане, чтобы превратить V8 в V6? Они заглушили пару цилиндров ради унификации и экономии и поэтому получился не совсем рациональный для такого объема двигатель с развалом полублоков в 90 градусов и большим коленвалом с шестью коренными шейками. Зато в развале блока полно места для приводного нагнетателя Roots и системы охлаждения. Эти V6 и V8 с чугунными гильзами очень надежны и продуманны. Не то что V6 и V8 8 вот немецких конкурентов, которые еле выхаживали гарантийный срок, не будем показывать пальцем и Улыбаться, а двигатели Jaguar действительно продуманы, надежны, их сложно перегреть и довести до задиров. Одни из самых популярных двигателей под капотами Jaguar XF являются битурбированные дизельные V6 объемом 2,7 и 3 литра. Это французские двигатели для Peugeot Citroën, на которые мы делали подробный обзор, так что кому интересно, кликайте по ссылочке и смотрите. Трехлитровый пришел на смену 2,7 литровому в мае 2010 года. Эти двигатели экономичны, а мотор, который развивает 275 лошадиных сил, едет ничуть не хуже компрессорного V6. Но есть большой риск нарваться на Jaguar XF с проблемами в двигателе по части давления масла. Если двигатель подозрительно чавкает гидрокомпенсаторами, то стоит отказаться от покупки. Надо померить давление масла, если на холостом ходу насос давит менее 1,2 бара, то это чревато очень большими проблемами вплоть до поломки коленвала. Лучше брать XF после 2010 года. Там установлен новый более производительный маслонасос, который и давит больше, и не имеет проблем по части течи масла по сальнику. А если вы эксплуатируете такой ягуар с дизельным двигателем, то тогда обязательно раз в год промывайте радиаторы системы охлаждения. В августе 2011 года ЕГУАР XF пережил рестайлинг и обзавелся 2.2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем это тоже французский мотор. Двигатель TDI-4 является продольной версией двигателя 2.2 HDI, который устанавливали на Peugeot, Citroen и Ford. Мы, кстати, делали подробный обзор этого двигателя, поэтому, кому интересно, кликайте по ссылочке, смотрите. А сейчас мы не будем подробно на этом двигателе останавливаться, потому что 2.2-литровых Jaguar XF встречается очень мало в наших широтах. Поговорим лучше о более актуальной для Jaguar XF. В конце 2012 года Jaguar XF получил наконец четырехцилиндровый бензиновый турбомотор. По сути, этот турбомотор был разработан компанией Mazda, а нам широко известен как 2.0 EcoBoost. Большинство владельцев Jaguar выбрали именно его, а потом как в шутке встречались они на сервисе. Оказалось, что двухлитровый турбомотор перегревался от спортивной езды и имел проблемы с впрыском топлива и страдал от загадочного явления LSPI — преждевременное воспламенение смеси. То ли масло 0W20 было тому виной, то ли топливные карты. Производитель толком и сам не знал, в чем проблема. Двухлитровые четверки все как один лишались поршня третьего цилиндра. Поршень буквально отбрасывал перегородки между кольцами. Вроде бы моторы с 2014 года уже не страдали этой проблемой. Вы не найдете в продаже Jaguar XF с механической коробкой переключения передач. Все эти машины двухпедальные. Двигатели подружены с коробками ZF. Сначала 6HP26, как в этом автомобиле, после 2010 года 6HP32, затем после рестайлинга 8HP45 и 8HP70. Кстати, на 6HP26 у нас есть подробный обзор. Посмотрите его по этой ссылочке. Эти КПП нуждаются в хорошем охлаждении, чего Егуар никак не может им предоставить. В трехлитровом бензиновом V6 антифриз попадает из расширительного бачка в теплообменник и охлаждает АТФ. А вот в дизельных V6 и в компрессорных бензиновых V6 жидкость антифриз из основного радиатора охлаждения двигателя попадает в дополнительный радиатор, и только оттуда дважды охлажденная жидкость попадает в теплообменник. Схема так себе, почему нельзя было сразу охлаждать АТФ в отдельном радиаторе охлаждения. Дополнительный радиатор постоянно покрыт пухом, песком, грязью. Если это так, то проще радиатор заменить. Перегрев и постоянно проскальзывающий гидротрансформатор ⁇ это основные факторы риска для здоровья этой трансмиссии. Если вы не знаете, в каком состоянии радиатор, то не надо отжигать на этом автомобиле. Чем быстрее вы ездите, тем чаще меняйте трансмиссионную жидкость и не забывайте про резиновые расходники между гидроблоком и корпусом. Трансмиссии 8HP работают быстрее и даже надежнее, чем старые 6HP. Но не забывайте про радиатор охлаждения. Ягуар XF первого поколения может иметь полный привод только в паре с компрессорным V6. За отбор мощности на передние колеса отвечает многодисковая муфта, погруженная в масляную ванну. Такие муфты используются в трансмиссии X-Drive для BMW. Только в Ягуаре вместо цепного привода, зубчатый. Менять масло в муфте надо каждые 50 тысяч километров. Муфта служит хорошо, однако откровенная езда с отжигами и дрифтом. Приводит к износу ее фрикционов износу механизма блокировки муфты, а также проворачиванию шлицов переднего кардана. Все кузовные панели Ягуара XF имеют однослойную оцинковку и это обнадеживает. Но все чаще на кузовах этих машин обнаруживаются сколы краски целыми хлопьями и сколы оцинковки. Это происходит обычно в местах скопления грязи. Это результат не лучшей окраски кузова на заводе. Также краска на этих автомобилях под этим хромированным молдингом вспучивается. Туда попадает влага и плохо сохнет. Если на вашей машине краска еще не вспучилась, то надо снять этот хромированный молдинг и обработать поверхность антикоррозийным составом. Егор XF оснащен обогревом лобового стекла по всей площади. Иногда нити обогрева с водительской либо пассажирской стороны перестают работать. В этом случае надо проверить предохранители обогрева. Их реле может быть одно или два, но реже окисляются контакты нити в нижней части лобового стекла. По передним фарам, как по годовым кольцам можно определить возраст автомобиля. Поликарбонатные Стекла мутнеют, также на боковинах фар образовываются трещинки в виде паутины, которые полиролью не убираются. Также слепнут линзы и слезает хром с их бленды, так что пристально смотрите в глаза выбираемому на вторичке автомобилю. Этот взгляд может о многом рассказать. Опциональный сервопривод багажника Jaguar XF может отключиться. Как правило, это происходит зимой, причина понятная. Обрыв проводов жгута багажника. Провода рвутся об острый край на входе в крышку. Многие Ягуари XF частенько заводят пруд в багажнике, который быстро приводит в негодность опциональный сабвуфер. Говорят, что англичане выпустили целый мануал, где перечислили аж 6 причин, откуда берется вода в багажнике. Это и уплотнители задних фонарей, и уплотнитель багажника и решетки обратных клапанов системы вентиляции, которые находятся за щеками бампера. Для устранения бреши надо загерметизировать периметр решеток этих клапанов. Салон Jaguar XF выполнен в английском стиле, то есть радует качеством отделки на долгие годы. По всей панели распластана алюминиевая пластина с очень приятной фактурой, которая соседствует с отделкой из дерева. Но выглядит это как пластик, а не как массив. А еще здесь очень много покраски серебрянкой. Странное сочетание, а местами видны далекие от идеала стыки. Но в целом же салон XF после многих лет эксплуатации вид имеет. Мультимедию Ягуара XF мы обсуждать не будем, она выглядит и работает как сырая бета-версия нормальной немецкой мультимедии. Но мы посмотрели на одной из торговых площадок, что мастера с берегов реки Янзы предлагают мультимедию с большим вертикальным экраном, как у Tesla. О фишках салона Ягуар XF всем давным-давно все известно. Шайба поднимается из центральной консоли при запуске двигателя, но все больше машины владельцев сталкиваются с проблемой, что шайба заклинивает в режиме D. Заглушить машину в таком случае можно, но завести нельзя, поэтому надо механически включать нейтраль и, если это случилось далеко от дома, буксировать машину на станцию. Эта неполадка возникает из-за проблем с питанием запирающего соленоида на электронной плате селектора. Надо снять всю плату и пропаять контакты соленоида. После запуска мотора в боевое положение разворачиваются дефлекторы системы вентиляции, но со временем они перестают это делать. К счастью, причина чисто механическая – износ вот такой вот соединительной муфты, которая стоит между корпусом дефлектора и электромоторчиком. По оригиналу такая муфта стоит всего 8 долларов. Под этой крышкой находится распределительная коробка. На дорестайловых автомобилях и на рестайловых проблемы с ней случаются разные. На дорестайловых автомобилях сюда может попасть вода, и тогда перестанет работать в машине все отопление, перестанет работать климат-контроль и подогревы. А на рестайловых этот блок сделан менее качественно, и проблемы с ним начинаются после отключения батареи. Сначала автомобиль перестанет реагировать на пульт дистанционного управления, затем перестанет видеть ключ и заводиться и тогда без крутого хакера вам просто не обойтись ну а нам пора направляться в дорогу и напомним что у автостронга есть еще бренд мотостронг который продает отличные мотоциклы все байки мы сами выбираем и привозим из европы и продаем с полным комплектом документов все ссылочки и подробности в описании обращайтесь ну а сейчас мы едем за 200 км от Минска в город Береза на СТО, чтобы поднять автомобиль на подъемнике и рассказать более подробно о нем. А теперь коснемся ездовых качеств. Jaguar XF седан бизнес-класса и очень комфортный автомобиль. Марка Jaguar почти сто лет делает спортивные автомобили и ягуар xf не обделен этим спортивным характером поэтому когда мне надо ускориться ягуар ничуть этому не противится Так. При этом расход при 130 километрах в час всего 7 литров солярки в городе стабильные 11 и это при двух турбинах мощности 275 лошадиных сил и 600 ньютонометров крутящего момента разгон до 106 секунд Мы приехали на СТО Береза Автосервис. Город Береза. Эта станция входит в состав самой крупной сети СТО на территории Беларуси Solid Автосервис. На данной современной СТО вы можете получить полный спектр услуг: развал схождения, диагностика топливной аппаратуры, ремонт двигателя, замена масла в механической и автоматической коробках и многое другое. По давней британской традиции днище ягуаров очень плохо защищено от коррозии. Она образовывается на подрамниках под пластиковыми панелями, которые прикручены к кузову. Не исключено, что через пару лет много ягуаров XF поедет на переварку порогов и зачистку сварных швов. Поэтому за днищем этой кошки надо следить. Замечено, что тормозные шланги уже после 10 лет эксплуатации обрастают трещинами. Их надо менять превентивно, не дожидаясь проблем. Передняя подвеска на двух поперечных рычагах. Верхние рычаги служат хорошо, и рычаг идет в сборе вместе с оленблоками и запрессованной шаровой опорой. Чаще всего замены и реставрации требуют нижний передний рычаг. Его цилиндрок детализируется отдельно и существует только в оригинале. Цена 80 долларов. Рычаг к поворотному кулаку крепится через втулку с пластиковой обоймой, которая отдельно не продается. Оригинальный рычаг стоит 230 долларов. Качественный заменитель немного дешевле. Поэтому вы не поверите, что сервисмены и владельцы придумали, как заменить эту втулку на подходящий цилиндрок блок. Правда, приходится растачивать отверстия большего диаметра в рычаге. Решение так себе и небезопасное. Передние подшипники для Jaguar XF идут в сборе со ступицей и датчиком ABS. По оригиналу цена – 400 долларов. Рулевая рейка на Jaguar XF у азартных водителей начинает стучать уже к пробегу в 100 тысяч километров. Но она себя кроме стука никак не проявляет. А вот патрубки становятся источником течи, прям как в нашем случае. Завальцовка здесь подвела. Поэтому трубки высокого давления надо осматривать и проверять уровень жидкости. Саму жидкость надо менять почаще, что отсрочит стук вашей рулевой рейки. Сзади у Ягуара XF по два рычага на каждое колесо. Это тоже наследие s -Type и купе XK. По отдельности, по оригиналу сайлин-блоков не существует, зато хватает предложений по качественному и недорогому оригиналу. Цена оригинальных рычагов за пару на одну сторону 500 долларов. Задний редуктор в Jaguar XF – источник хлопот. В самых запущенных случаях из него масло льется рекой и даже попадает на бампер. Но это не продолжается долго, потому что... Там плещется всего лишь 1 литр масла. На машинах, выпущенных до 2009 года, по отзывной компании меняли редуктор кардан полуоси, потому что нарушалась соосность приводов. Проблему увеличивает крохотный сапун, который засоряется и при нагрузках и нагреве в корпусе редуктора образуется давление, которое выдавливает масло через сальники. Решили продиагностировать подвеску, тем более, что здесь такой крутой вибростенд. Александр, что скажете по моему автомобилю? Что я скажу? При пробеге 130 тысяч километров критичного ничего здесь нет. Небольшой люфт на верхней шаровой с правой стороны. Э -э маленькая дырочка в пыльнике рулевой рейки желательно заменить, так как будет попадать влага и грязь что приведет к выводу из строя и небольшое запотевание масла на трубках высокого давления э, на рулевой рейке также. Что можно заменить? Заменит, ну просто уплотнительными кольцами. То есть это недорого? Это недорого, да, относительно все. И по развалу давайте. И, да, и провели э, диагностику развал -схождения. все у нас в зеленой зоне. Нигде нету никаких искажений ни по кузову, ни по подвеске. То есть лысый смотрит за машиной. Все, спасибо. Что можно сказать в конце? Jaguar XF – добротный автомобиль, и не надо смеяться над его английским происхождением. Много интересных вариантов по двигателям, надежные коробки ZF, поэтому его стоит рассматривать к приобретению на уровне автомобилей большой немецкой тройки BMW, Audi, Mercedes.